Привет, аудитория! 16 апреля, в воскресенье, у нас пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, очередная убойной ночь UFC, как всегда у нас на канале. И на очереди у нас бой приливного карта турнира в легкой весовой категории между Рафой Гарси и Клеем Гуидой. Ребята, подписывайтесь на канал, делаю для вас адекватную аналитику, подбираю интересные коэффициенты, ну, по крайней мере, стараюсь. Стараю на это свое время. К вам одна единственная просьба, подпишитесь на канал, поставьте Оценку этому обзору. Ну, начнем. Рафа Гарсия, 28-летний боец из Мексики, достаточно молодой, провел в профессионалах 15 боев, 12 из которых одержал победы. DFC шел непобежденным бойцом, но вступив в ряды этого промоушна, сразу проиграл свои первые два боя решением против Насрата Хакпараста и Криса Грудсмахера. Эти противостояния показали недостаток функциональной подготовки мексиканца. Уже во второй половине боя Рафа устал и сильно замедлился в, принципе, в обоих поединках. Просто стоял на ногах и принимал удары. После было два боя против малоизвестных бойцов Натана Леви и Джесси Ронсона, которого Гарсия задушил в бою с тем же Декарм Клозов, который уже был после этих двух боев победных. Вот. Рафа выглядел неплохо Заметно он подтянул функционалку Работал правда вторым номером Но хорошо встречал, не уступал в борьбе Но Дракар все равно переработал Гарсию и забрал бой В крайней, в крайней встрече против перспективного китайца Махешейта Хайсаера Мексиканец очень сильно удивил Гарсия переработал соперника не только в борьбе, но и в стойке Я бы даже сказал, что он, неудивительно это звучит, передышал Махешейта если бы не локоть от китайца, которым тот рассек Рафи голову в том бою, после чего Гарсия залил весь октагон кровью, то можно было бы сказать, что Махишей-то не показал в этом бою ну, ничего. Рафа по сути своей является базовым борцом, который умеет неплохо переводить и контролировать соперника на нижнем этаже. Также есть у него неплохая база джиу-джитсу, но с высокоуровневой оппозицией Рафа ничего, не пока что, по крайней мере, ничего не показывал в этом аспекте. Гарси обладает тяжелым ударом, так же, как мы видели по крайнему бою с махишлейта мексиканец неплохо потянул свою стойку, но все равно не устранил проблемы в защите. На данный момент его смело можно назвать крепким середняком дивизиона. Ну, перейдем к его сопернику нынешнему клею Гуиде. Это 41-летний боец из США. Провел он в профессионалах 60, 60 боев. Из них победил 38 Заслуженный ветеран UFC, так как в этом промоушене он провел 34 боя. Отлично, некоторые бойцы за карьеру столько не проводят в общем, как сколько Гуида провел в UFC. Отличается он отличной выносливостью, хорошей борьбой и неплохой ударкой. В свое время передался практически со всеми бойцами своей весовой категории. Был в топе. Конечно, уже давно не тот возраст у Гуиды, чтобы думать о чемпионских регалиях. Карьера уже продолжительное время находится на спаде. Чередует он победы с поражениями, где поражение как раз-таки все-таки преимущественно большая часть. Ну, Держак начал давать тоже сбои, все чаще клей э, начинает клей, клей, клей, начинает ловить нокдауны. Ну и можно добавить, конечно, тот факт, что Гуида бои все-таки свои в основном вытягивает за счет кардио. А, так в крайнем бою клей приработал того же Скотта Хольцмана за счет борьбы и функционала. Ну, что если сравнить с этих, этих бойцов, то в, антропометри... в антропометрии преимущества не будет ни у кого, показатели здесь практически равные. Ударной мощи предпочтительный, конечно же, будет смотреть Сарафа, все-таки э, Клей не нокаутер, в принципе никогда им не был. Но кроме того, что нокаутировать Клэя не так легко, Гуйда еще может э, э, хорошо двигаться на ногах. Даже не может, он в принципе работает неплохо на ногах, его не так легко достать. Постоянно он уходит с линии атак соперников, которые посерьезнее в навыках ударной техники, чем тот же мексиканец. В борьбе же мощнее выглядит все-таки Гарсия, но не думаю, что у и хватит навыков засадмитить опытного американца. Но то, что он сможет его перевести, удерживать, вполне вероятно. Но если бой зайдет во вторую половину, а первая... Клей будет постоянно грузить, в первой плане имеется в виду боя, Клей будет постоянно грузить Рафу работой в клинче и борьбе, то вполне сможет его измотать к третьему раунду. Если судить по прошлым поединкам Рафы, то именно затяжная работа в клинче и борьбе сильно тратит его кардио. А Гуидо силен как раз таки в функциональной подготовке. И в этом, в принципе, и есть его козырь во многих боях, а тем более в предстоящем поединке. Это мое мнение, я не думаю, что это не только мое. И как бы не улучшил свои показания в кардио Гарсия, Клей явно будет свежее к концу поединка. Но если Гуидо заберет только третий раунд, этого все равно будет мало для победы. На Гарсию дает 1.47, а на Гуидо 2.93. Да, я согласен, что Рафа здесь все-таки фаворит, но не за 1.47. Клей вполне способен изматывать Гарсию силовой работой и начать перерабатывать того же со второй половины боя. Все зависит к подходу Гарсии к поединку. Досрочку от Гуида здесь я не вижу, а вот как раз таки от Гарсии вполне можно ее увидеть. У него, по крайней мере, есть на это шансы. Здесь можно заиграть победу Гарсии решением, если это будет коэффициент больше двух с половиной. В принципе, я тут больше притопил бы за решение, чем за, дош... за досрочку. Можно попробовать заиграть то, что бой пройдет всю дистанцию. Ну, а в пресс, в пресс можно присмотреться к тотуру больше полтора. Тоже, я думаю, на это будет неплохой коэффициент. Ну, это же мое видение боя. Вы же подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка находится в первом закрепленном комментарии под видео. Там я выкладываю обычно за день за два варианта ставок на другие бои турнира, по которым я не сделал видео, но они интересны мне для ставок. Все, до следующего видео. Подписывайтесь на телеграмм. Телеграм, на YouTube. Все, пока.